Чтобы записаться на прием к Александру Михайловичу Горовому, нажмите на ссылку под видео. В данном видео вы узнаете о реальном лечении пациента 55 лет с проблемами храпа. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы не упустить самое важное. Сегодня ко мне придет пациент 55 лет, жалобы жалобами на храп и затруднение носового дыхания. Мы ранее с ним встречались, было назначено дополнительное обследование. Сегодня он принесет снимки компьютерной томографии, по результатам которых мы определимся с объемом оперативного лечения и той операции, которая будет ему произведена. Я уверен, что о положительных результатах наших операций я вам расскажу в следующих роликах. Добрый день, Александр Николаевич. Добрый день, Александр Николаевич. Прислушайся, пожалуйста, напоследок. Александр Николаевич, с какими жалобами вы сегодня пришли к нам? Храп, плохое дыхание, ну и ночью плохо спишь из-за этого. Проблемы с насыщенным дыханием, как давно, Александр Николаевич? Ну еще с молодости, как повредил. То есть вы уже сходили к врачу, вам говорили, что у вас есть искренне свой перегород. Да, это мне говорили, но ничего я не предпринимал. Вы пришли, чтобы получить информацию о методах лечения, как проходит операция, когда это можно сделать. Да. Вы сказали, что кроме носового дыхания вас беспокоит храп. Да. Он появился как давно у вас? Ну, года три 4 видимо, уже, да. Это беспокоит только вас или беспокоит ваших родных ну, и близких? Вы ночью просыпаетесь от ощущения недостатка воздуха во сне? Да. Утром чувствуете ощущение разбитости, сонливости? Ну да, невысыпание чувствуется. Принимали какие-либо меры? Может быть, какие-то э, использовали упражнения, ходили к врачу по этому поводу? Нет. нет. От носового дыхания зависит храп или нет? Вы чувствуете, что вот если зависит. То есть, хуже дышит нос, сильнее храп. Да. да? Такая банальная причина, например, когда потребляете алкоголь, храп усиливается? Это я не знаю, я лучше сплю. Я вас понял. Хорошо. Александр Николаевич, вы на своей перегородки это результат вот этой травмы носа, который был. После этого больше травм носа не было. Вы операции какие-либо наши лоровские переносили, нет? нет ни гланды нет. не удаляли, ни гланды, удалял. гланды не удаляли. Вы каплями пользуетесь, Александр Николаевич? Да, есть такая проблема. При простуде, да. Когда вне простуды есть ощущение такого, что хочется капнуть капель. Да, но я э, в получается, если М -м. я часто... Использую. Операция, которую мы будем проводить, она позволит не только хорошо дышать, но и избавиться от капель. Операция по лечению храпа даст в конечном результате хороший эффект. Вы будете дышать и носом, вы не будете пользоваться каплями, и в то же время пропадет проблема храпа, ну и, конечно же, остановок дыхания во сне. Перед этим вас еще посмотрит врач-сомнолог, он проведет определенные исследования и определит, нет ли у вас тяжелой степени апноэ сна. Александр Николаевич, на снимке, который вы сегодня нам принесли после проведения компьютерной томографии, четко видна проблема ваша, это искривление носовой перегородки, гипертрофия носовых раковин, от которых страдает ваше носовое дыхание. В этом же причина э, того, что вы пользуетесь каплями. Э, поэтому по результатам данного исследования я вам рекомендую операцию, которая называется септопластика, э, раньше называлась и второе название подслистая резекция носовой перегородки и вазотомия. То есть это частичное прижигание лазером и частичное удаление нижних носовых раковин, которое даст вам свободное носовое дыхание. В чем заключается суть операции? Мы э, под наркозом сделаем вам разрез внутри носа, который не будет виден сверху, никаких синяков, разрезов, гематом после операционных не будет. В течение 40-50 минут э, с помощью эндоскопического оборудования мы уберем искривление носовой перегородки. Таким образом, носовая перегородка будет по средней линии, препятствий для носового дыхания не будет. После операции вы проснетесь в палате, Мы будем вас наблюдать в течение суток. Я вместе с анестезиологом и через сутки я вас отпущу домой. В чем заключается послеоперационное ведение? Вы один раз, два раза в неделю будете показываться, будем делать перевязки, делать туалет носа, но ну, это достаточно безболезненно, никаких неприятных ощущений для вас не будет, и через две недели вы почувствуете тот результат, которого мы будем добиваться на операции. Это полное носовое дыхание, ну и, соответственно, через две-три недели полностью исчезнут симптомы храпа потому как отек в горле держится в течение 2-3 недель, и нам нужно будет время, чтобы это все ушло. Поэтому э, ваша задача сдать определенные анализы, я вам выдам перечень предоперационных, он задается достаточно быстро, сегодня сдали анализы, завтра они готовы, Вас смотрит терапевт, э, дает добро на операцию, смотрит анестезиолог, и мы вас с вами встречаемся утром, как правило операция проходит в первой половине дня. И... Проводим операцию. После операции все рекомендации, которые будут вам нужны, я вам дам э, выписку, там будут указаны препараты, спреи, которые вы будете пользоваться, что облегчит ваш послеоперационный э, дискомфорт. Скажу сразу, что после операции нос дышит. Мы ставим специальные тампоны дышащие, то есть с трубочками, которые позволяют, в отличие от давних старых методик, достаточно свободно пациенту после операции дышать носом, это значительно улучшит ваше общее состояние, и даже пациенты спят ночью без особых проблем, не замечая, что была проведена операция. Единственный недостаток, какие-то будут неприятные ощущения по поводу операции на горле, но опять же мы их во время вашего пребывания в стационаре будем, делать назначение обезболивающие препараты, ну, а после операционного периода вы будете пить специальные препараты, которые за 2-3 дня снимут воспаление и снимут этот дискомфорт. Поэтому встречаемся с вами на операции. Спасибо. Пациент обратился к нам в клинику с жалобами на затруднение дыхания и храп. Это основные жалобы, которые, как правило, беспокоят. В данном случае у пациента достаточно сильно выражено искривление своей перегородке, которое мы определили кроме визуального осмотра и провели исследование, компьютерную томографию придаточных пазух носа, которая является на данный момент самым точным диагностическим методом диагностики заболеваний придаточных пазух носа. Методом визуального осмотра, эндоскопического осмотра я провел пациенту осмотр носоглотки, горло, диагностировал выраженное утолщение мягкого неба, язычка и увеличение медали. В данном клиническом случае вариантом операции будет и пациенту было предложено провести одномоментно несколько операций, а именно восстановление носового дыхания, септопластику, восстановление дыхания за счет уменьшения носовых раковин, которые мы проводим при помощи лазера и также частичного удаление нижних носовых раковин. По поводу храпа будет проведена операция уволопалатопластика, которая предусматривает удаление язычка с мягким небом и проведение пластики мягкого нём. Какие э, нужны будут пациенту дополнительные исследования в данном случае? Мы по поводу носа ему провели компьютерную томографию, эндоскопию носа, но по поводу храпа ему нужно будет провести обследование у сомнолога, который проведет исследование, так называемой респираторные мониторинг, исследование сна во сне и выявит степень апноэ сна потому что по мировым стандартам мы их придерживаемся наличию пациента тяжелой степени и сна, а простыми словами большого количества остановок во сне и длительных остановок во сне является противопоказанием хирургическому лечению, и тогда уже применяются другие терапевтические методы лечения. Но в данном случае, исходя из предварительного осмотра и рассказа пациента я э, предпосылок к тяжелой степени апноэ сна не вижу, поэтому я думаю, что ему будет выполнена эта операция, и э, о результатах этой операции я обязательно вам расскажу через месяц, когда э, у пациента все заживет, когда пациент объективно оценит результаты этой операции. Ну и для пациентов, которые не могут объективно оценить эту ситуацию, мы опять же проводим повторные респираторные мониторинги у врача, кардиолог, который показывает э, на определенном вот исследовании, что пациент стал лучше дышать, что у него насыщение кислородом стало лучше, что остановок дыхания исчезли или стали в разы меньше, что является таким цифровым, числовым измерением эффективности нашей работы. Мы провели осмотр пациента, пообщались с ним, была назначена операция, и она будет проведена в ближайшее время, это восстановление носовой перегородки и пластика мягкого нёба. В результате этой операции пациент задышит нормальным свободным дыханием, у него будет отсутствовать храп, что облегчит как его жизнь, так и жизнь его родных и близких. Период реабилитации составит около двух-трех недель. Пациент будет наблюдаться в нашей клинике, он будет ос осматриваться еженедельно. У меня накоплен огромный опыт лечения пациента с проблемами храпа, поэтому если проблема эта вас беспокоит, Обращайтесь ко мне, я смогу вам помочь. Чтобы записаться на бесплатную консультацию ко мне, нажмите на ссылку под этим видео.